пам лучшая, лучшая, наилучшая игра про криминальную Россию. И это именно так. Амаджин Кроле Плей. Атмосферная игра с голосовым чатом и отыгровкой своего персонажа. Простой установкой и самое главное действие игры проходят в России. Деревни, города, автомобили, от ВАЗа до БМВ и Гелика. все это Россия, которая знакома тебе с детства. Здесь есть армия, полиция, ФСБ, МЧС, банды магии и многое другое. Максимальная атмосфера лучшей игры. Амаджин. Криминальная Россия! Просто попробуй это бесплатно! А вся игра проходит с реальными игроками и очень похожа на GTA! Заходи в описание и стачивай игру! Обязательно укажи промокод из описания при регистрации в игре, чтобы получить деньги на пятом и десятом уровне. Как и надеюсь, уже многие знают, в Свет. Однажды вышла такая игра под названием. GTA The Trilogy Definity Edition. Так вот. А, почему я сейчас затронул эту тему? Потому что... А, потому то, что. Я, кстати, подумал, слава богу, чтобы хотя не переделали САМ Сан Андреас мультиплеер, но, ой, Дим, как же ты все же ошибался. И да, я вам скажу, я довольно сильно ошибался в плане того, что не захотел найти информации в на этом, а сейчас. Я вижу вот это, То, что прямо сейчас вы видите у себя на экранах. Как вы думаете, что это? Это Gdas Andres, сделанное на Unity со встроенным мультиплеером. Я когда зашел в игру, для меня это было просто полным удивлением Того то, что как может измениться игра, если она будет разрабатываться на Юнити? Ребята, это бомбезно. Это лучший ремастер, который я видел. Да, вы скажете, а в трилоджи там это, там нормально все? Извините, конечно, но даже вот мне кажется, если ремастер делали Rockstar, а не какие-то ваши Growth Street Games, то мне кажется, было бы все по но как же, э, также русар такие еще крыши, крысы, точнее, которые хотят выпустить GTA шестую к 2024 году. Вы чего? Ну сами понимаете. А здесь просто какие-то люди берут и создают практически шедевр, шедевр понимаете да я понимаю там нет сюжетной линии но это извините unity если это хорошо доработать если написать более хороший сюжет то, ну, это это просто будет идеально что я заметил из баг э, что я заметил ну даже не то что из багов то что мне не понравилось мне не понравилось, то, что машины ну, как бы они не не портятся когда ударяются что-то э, дорогах нет хотя им ходят Uh, ну что мне еще можно, может быть, ну, не понравилось? Ну, например, мне, кстати, не понравилось то, что У NPC как-то ну, с ними странно и как не оригинальные. Либо это потому что я давно в GTA-шку не играл, либо я сам не знаю, за чего это может быть. Да и впрочем, игра довольно нормальная и я ошибался. Сам пер, э, То есть я ошибался в том, что она не не может, например, затянуть человека. Оказывается, это именно так. Я серьезно говорю, я засел на час. И для меня это.. Это просто, это бомбезн. Не то, что наши ремастеры, да, они с графикой такой прям мощной прямо графикой. Но посмотрите на эту графику. Это графика более приближенной к гиташке 5. И у этой графики есть оптимизация. Оптимизация под слабые компы. Вот, например, посмотрите. Вот я не помню, какую часть ролика я пытался снять на слабом ноутбуке. Кстати, может, я эту часть и вставлю именно, ну, сюда, как сам вот поверх геймплей. Но, вот так, у меня, конечно, понижалось FPS с 60, там, ну, до 30, примерно, вроде бы, или с 30 до 20, ну, смотря как по настройкам, я играл на минимальных настройках, на самом пока и ребят он нормально тянул играть можно да, это это самый лучший мастер, который я видел честно это лучше чем смотреть на какого то пластмассового си или вообще рассматривать gta с той точки зрения что типа Главное в ней сюжет, типа то, что в ремастере есть более лучшая графика и сюжет, вас это не волнует, но тем самым мы получаем копию Сампа с более улучшенной графикой и играбельностью. Что вы выберете? Да, я понимаю, у этой игры э, есть много минусов, и чтобы, например, нам просто сесть в машину. Нам нужно зайти в эту машину, точнее, в текстуру. В невидимую текстуру. И уже в нее садиться. Но согласитесь сами, это будет лучше, чем смотреть на обрезанные миссии. А может там вообще есть удаленный код, я не знаю. Это все равно будет лучше всего. Поэтому, ребят, если вы хотите поиграть в нормальную Потому что игра довольно норм... хорошая. нормально, давайте так скажем. Нет, хорошая. И в ней очень мало игроков, мало серверов. И это ухудшает игру. Поэтому создавайте в ней сервера, играйте с друзьями. Это, если что, не игра, не реклама. Мне из этой, из Америки никто не платил. А, ну и напоследок. Не забываем про Амазин Краша и переходим по ссылке в описании, потому что там как бы есть всякие прикольные промокоды, там что-то такое. Конечно, мне сейчас промокод пока что не дали, но надеюсь, в ролика я его уже получу. Но пока переходи по ссылке, там это скачиваем Амазин Краша. Кстати, желательно только по моей ссылке, потому что сейчас времена тяжелые, сами понимаете. Зарабатывать даже на обычных кликах тоже надо. Ну, короче, мне кажется, вы меня поняли. Переходим по ссылке, скачиваем азенкраша, ну и получаем от меня годный контент, потому что от ваших кликов, от ваших скачиваний зависит бюджет на следующие ролики и бюджет на монтажера, да, на тебя, который делает говнюк ролики. Это что? А, я хотел сказать, это подписанный монтажера но у меня крашнулась аудиозапись. Так вот, я надеюсь, вы меня поняли. Переходим быстро на амазин Краша и наслаждаемся игрой. Спасибо, всем пока!